Всем привет, с вами Саша и Катя. И это проект самообороны для женщин. при Фем Сегодня мы будем говорить о техниках противостояния насильнику, когда он находится на вас, и вы лежите на земле, ваши ноги раздвинуты, и насильник находится между них. Здесь мы остановимся на двух вариациях, когда руки человека, который на нас напал, Выпрямлены, и он находится фактически вертикально туловищем или близко к тому. И вторая ситуация, когда он прижал нас всем весом, и мы лишены мобильности. У нас ограниченный ресурс, силы заканчиваются очень быстро. В этих техниках особо критична разница в весе. Потому что мужчина находится уже на вас. Любая борьба на земле энергозатратна, очень энергозатратна. Все, что мы делаем, должно быть максимально эффективно. Лежишь, лежишь. Делаешь, что говоришь? Тихо, молчать. молчать хорошо. Хороший, девочка, хорош. Так угроза. Я ложусь сверху и э, прижимаю Катю к земле. этой технике я ложусь на катю контролирую руки ее, прижимаю и в момент когда я лезу в ширинку это тот самый момент когда она начинает действовать по сути как только я отпустил одну руку и полез она начинает действовать и первый чекпоинт это удар рукой в лицо mm. как выполняется удар в лицо это удар ладонью в челюсть в висок либо это кошачья лапа, напряженные пальцы, это поражение глаз, то все, реакция будет инстинктивно шатнуться. Дальше, в этот момент, как, после, получив удар, я могу шатнуться достаточно далеко, что у Кати появится возможность всунуть голень мне на грудь и оттолкнуть меня. Это не очень просто, но реально. Здесь получил удар. Другой вариант, когда после удара я не отшатнулся, наоборот, может быть, упал сверху, прижался. Здесь мы не можем сунуть колено, попробуй, пожалуйста. Здесь мы безвыходные, возможно, я еще сверху навалился. Здесь придется делать так называемую, известную в борцовских кругах, креветку. Креветка — это способ вытолкнуть себя из-под тяжелого мужика. Мы ложимся, как, пытаемся лечь на бок, дальше отталкиваемся от земли и выталкиваем задницу назад. Вот такая история получается. За счет этого мы оказываемся сбоку от агрессора. Еще раз. Вот мы лежим, вот мы бьем его в лицо и одновременно, или чуть пога... сразу после этого, делаем... делаем креветку. И потом продолжаем работать ногами. Так. Так. Переходим к третьему чекпоинту, это удары ногами. Куда они выполняются, с чего начинаются, когда мы начинаем бить. В технике, где мы можем вставить голень между нами и насильником, первое мы начинаем бить сразу после того, как мы оттолкнули. Голень вставляется с легким поворотом таза. Угу. Здесь первый удар будет наноситься либо в район сустава тазобедренного, распрямляющий, тонизирующий удар, очень неприятный, либо пятка будет уходить в пах. Тоже очень неприятно, плюс это толчок, очень энергичный удар. Вторую, вторая нога будет целиться в голову. После этого эта нога, куда придется, пах или... В общем, вы стараетесь работать в голову и пах, но на самом деле если вы не попадаете, вы просто не прекращаете атаки. Бьете удары Бьете, бьете, спам ударов. До тех пор, пока чувака не выкинет. Обратите внимание, какой поверхностью мы бьем. При ударе мы разворачиваем ногу, мы не оставляем ее прямо, мы ее разворачиваем так, чтобы у нас увеличилась поверхность, чтобы было больше шансов попасть попасть в цель. Сюда, сюда, угу. сюда. Потому что при развороте вертикальном есть э, шансы промах, а так они меньше. Теперь мы рассмотрим ситуацию, куда мы бьем, когда мужик лежит на вас, здесь после креветки вы не можете его оттолкнуть бедром, как в прошлый раз, вы едва вылезаете из-под него, поэтому удары ногами работают куда придется. За счет того, что у нас большая разница в весе, после креветки, как только я начинаю его бить, есть вероятность, что я сама немножечко отодвигаюсь назад. Это нормальная история, это нормальное явление. Мне отодвинуть его немножко сложнее, чем самой отодвинуться от него. Более я того, использую... нас это устраивает. Конечно, если у меня есть куда двигаться, я использую эту вероятность и двигаю. Конечно, мы выполняем несколько ударов по возможности в уязвимые места. И тут же я уже готовлюсь к тому, чтобы убежать. А как выполняется убегание? Вот я лежу, я лежу немного на боку. По сути, что нам нужно сейчас делать? Нам нужно поставить две руки на землю и две ноги на землю. Нам нужно принять спринтерскую позу, такую готовую крывку. Что нам для этого нужно сделать? Мы ставим обе руки и вместе с этим... Мы закидываем дальнюю ногу вот сюда и вот они мы оказались здесь в этой позе мы уже заряженные, мы готовы к рывку и бежим еще раз быстро что происходит вот я здесь закинула ногу и бежала. если с первого раза нам сложно так сильно закидывать ногу и разворачивать корпус можно немножко облегчить и такой есть маленький лайфхак. Так как мы уже здесь находимся в, боковой, в боковом положении, мы просто как бы переваливаемся сюда. То есть мы продолжаем естественное движение. И вот они, мы все в той же самой нашей спринтерской кости. Лежи с миром. Самое главное, при выполнении техники мы должны быть очень агрессивной, очень настойчивой, делать все быстро, четко и с максимальным уровнем агрессии. Просто вот с максимальным. Мы должны сберечь для этого силы раньше, не тратить его на бесполезное сопротивление. Вы ищете момент наибольшей эффективности, чтобы в это узкое временное окно э, вложить все усилия, все силы, которые вы сэкономили когда он будет уверен, что вас подавил, когда он полезет в Ширинг, например. И, конечно же, нужно очень громко кричать. Я, сама себя Я тоже сейчас Вы момент для вставания. Этот момент вы выбираете, смотрите, как он там лежит на спине, значит, у вас есть секунды, чтобы занять положение спринтера и убежать. Если он лежит на боку, вы пинаете дальше. Возможно, вы его будете пинать уже не в голову, может быть, в туловище, может быть, в ноги, в руки. Так, чтобы он немножко отодвинулся, перевернулся, он э, находится тоже в состоянии, вы его только что выкинули, он, он в состоянии дисбаланса, ему много не нужно. И каждый ваш удар, он может дать вам как раз те самые драгоценные секунды, полсекунды, чтобы вы могли убежать. Допустим, у вас не получилось э, встать, или у него получилось встать, а у вас нет, что вы делаете дальше? делать, если вы не смогли встать, а он по каким-то причинам встал. Если я хочу подойти, расположить ваши ноги таким образом, чтобы они были между вами и насильник. Одна нога при этом будет э, упор, другая нога развернута в горизонтальной плоскости, чтобы иметь возможность с большей гарантией попадать в его э, ноги. Упор нам нужен за тем, чтобы приподнимать жопу от земли и быстро вращаться, чтобы я не мог подойти, но только что я выгреб в яйца. Подойти под брыкающиеся ноги фактически нереально, не получив в лицо, в яйца, в колени. Сегодня мы рассмотрели две э, техники, которые дают нам решение проблемы в портере на земле в смысле, когда мужчина нас повалил и что-то с нами пытается делать. Спасибо за внимание. С вами были Саша и Катя. И это проект «Самооборона для женщин. Прифим Кравмага. Пока! Лежишь спокойно. Давай, ну все, ладно, поехали. Все, я кончил. А Ну что такое? Где техника, блин? Там дрова нормально.